Алло, ал-. Так, пойду я покушаю. Сербак, на крыше дома, бразик, майора и моя копия. Что? Попишу. Тихо ты тупица наешь. Моло, давай. Моло. Тики. Слияние. Так, теперь я мульти. Мисс Мультибак. Без разницы, кто я. Как я ладно, точно, точно, точно. Мне надо. Так. Ты... Так. Сегодня закрыта. О, привет. Пойдем, поговорим. Пойдем. Не упади. О, Ужасно. Не провались. Где на какой крыше? На крыше чуть выше крыши дома Адриана. Ай, бежу бежу Эй! какой-то полицейский. Эй, борожник, привет. ё ё ё ё Oh. Я настоящая, я настоящая Рене Энвиз, кто oh. ты такой, мистер Бак, привет, я тебя звала по важному делу, бесполезно, ты не бьёшь, ты, ты не настоящая. настоящая, я настоящая, мои копии не звонили тебе, да, я, я настоящая, что ты мне бьешь? так, куда она делась, Снова а сверху. Я неудачно, я Нет, я тупой, как ну, Валенок. Ну, мало ли кто тебя знает. Так, ну-ка замолчал. Я не удачники, я Блин, не трожьте. За я не я а? побыстрее, побыстрее Давайте сперва уничтожим этих подчиненных, а потом уже приступим к пражнику и майюре. Ах ты, вайка, вайка, скотина. Время не работает. А когда почини, Зато его. на мне работает. Она пропала. А, пить -а -а -а. давай... ее Там на крыше. Давай уже заканчивай. Капец, мне аж надоел он уже. Смотрите, медленность. откуда она там вообще леса? Разделение. Так, теперь надо мне это сделать с плагом. С плагом? Что сейчас? Плаг. Слияние. Где этот болван? Он на на назад забрался туда. Вы серьезно? Нет, не серьезно. Уже... Они уже внизу. А, ну ладно. Ай. Очень настоящая. А они очень жестко бьют уроды. Ааа, слишком сильные. Мне надо произойдет, чтобы использовать еновое. Разделение. Шлепота, что это? Кто мне попался эти? Как ему? Это фигня. Как ее зовут? Я Вальпина! Я заберу ваши камни чудеса! Это Вальпина Балбесина! Помогите, Балбесы! Мультинуар! Вы нарушили закон, поэтому сядете в тюрьму и сдадите соглашение! говорил! Покрушения. Угу, ты в тюрьму сейчас сядешь. Вообще не двигаться. Я -а -а -а -а. Не двигаться, не видеть не могу. Я как будто ослеп. Да-да-да-да. А а... Разделение. Лакушей. Котоклизм. Остался еще один, а где он? Ни хуны нет. Да, ни хуны Рена Инвиз прям вообще незаметная, да, Моюра? Прыгает по крышам, Рена Инвиз всякий. Ай, нифига он. Видели, Рена Инвиз вообще там... Он еще и стреляет. Так, он снова вернулся. Давай, давай, к нему. Я не умею, я не понял. Пусть я обезьяна. Ты не обезьяна, ты приматьщий. Ты согласен, я тебе не могу Мистер Бак, мультинуар прям вообще уважает чистоту. Прям стоит и грядки садит во время того, чтобы спасать снадеев. Я отличаюсь от некоторых слизу. Угу. Вы нарушили закон, посадили цветочки не на том месте, поэтому я заберу ваши камни чудес. Угу. Удачи. И где он? Кто вам разрешал ягоды? Я да? Он снизу. Кто там брашника агрит? Не трогай брашника, идиот. О, придурак. Не трогайте бражника, пусть он уходит, мы все равно с ним победим. расстеление, кушай, я за него пикаться не могу, ай, что за? Переполох. Слишком сильный. Слишком наглый. Слишком тупой. И сильный. Кто ты? Яма слишком. Ты бортышка. Примат. Приматище. Приматище. Смешная шутка. Если, если нам не получится, то да, вам не поступить. Пушатка. Я увижу вас с птики. полицейским Рад. рожером. Не справляйтесь. Верно, мистер Баг. Гавнирно. Так да. я иду. Где вы? Э, точно не. Он сверху. Я не, слепая. не, Полезда, не трогайте бражника. Ладно. А И майору пока что. Он Боже. здесь. Боже, Весь... он Ты у меня Пойдем. спрашиваешь. Да. Майора, наверное, мог усилила. В принципе, мощный, мистер Бак. Знаешь, все. Он... Не знаю. Вы монстры, вы Поп Говорил. Знания. Сам нарушаешь закон неудачник. Да, убиваешь. Я, Я не зову, чтобы их нарушать в то же время, чтобы их защищать. Нет, не, не надо. Мне не надо. Говорит примат, который, который прячется у всех на Давай, воду. давай. Говорите а а не не уже давно Мои дроны а не могли меня из зас... Я по в полностью закрытом помещении. Мои Уже. дроны невидимые проходят сквозь объекты. Они приседят. Ну что? Остались только... я только а, воюра. А, а, нам... Они убегают. Маюра уже уходит, Майор... Майор... <смех> а я еще постою тут пару минут. до свидания. До свидания. За а мы Полез сейчас Так, ну может ты убегать. Куда? А, ай... мы почти. ай урота. отвали, пожалуйста. Где Маюра? Она за мной бежит. Зря ты ее агриш. Я вижу, как она кучепатка прыгает. У меня есть она носится. Мне уже, мне уже стоит, стоит Где бражник? А кто такой флеш? Интересно. Не знаю. Напиток такой. А, фреш, я думала, флеш какой-то. Иди сюда. Какой флеш? Вот. Слушай, я не я, Куда это идет? Куда ну, это бесполезно. У, меня майора, надо у меня глаза разница. А на праздник, на срок, Привет. А я просто этот спортом решил заняться. с <свечная> <Чё, свечная> а И пришел звонить, где у нас я не, дам, я не пропущу тебя к <свечная> Ах ты! Мишер Мишер Ай! нифига. <свечная> <свечная> Мощная женщина. Я не баба, а огонь. Меня. Так, давайте, давайте. Они убегают снова. Стоять. Не бейте Мы их на этот раз. Мы за ними проследим прекрасно. Ладно, пусть бегут. Мы мешаем. Маюра, нам надо уходить. Все с вами понятно выйди, дугоны. На этот раз мы их не отпустим. Дайте. Мультинар! Вот я не что понимаю? Но... Попробуйте использовать катаклизм разница. <свист> Он хотя бы не сможет нормально и пользоваться. <свист> так. так, так, так, так, так, так, так. Где они? Иди, я не вижу, где они. И где они? Они около меня. Да, на диване брашен. На диване. О, вижу. Я иду помогу тебе сейчас. Какой он? Агры. Агра. Я заберу ваш талисман не воплачу свою мечту в реальность. Да-да-да, хорошо. Мне по снес. Ну нафиг. мной Будь аккуратным. Пчела. тебе еще не рано, можешь Потому что это сделал на венном по башке Пчелка, может быть, ты станешь за нас. Нет, спасибо. А, Зачем ты отказываться? Когда я объясню камни чуть Когда я объединю, объединю, объединю камни чудес, чудес тогда я, я тебе дам, И ты тоже их объединишь и выполнишь свою мечту. А почему ты такой сильнее, я не поняла? Потому что я вражники, а не такой слабый, как вы. Кто бы говорил? Неудачник. Он уходит. Ловите его. Он куда-то сваливает. Майюра, нам надо срочно уйти. Боюсь. Она куда-то пошла. Майюра, ты нас долго нас не хватит. справишься, Тебе нужно уходить. Камень что-то здесь по поврежден. Уходи же срочно. А мы его уничтожим. Я... Я придумал. Я придумал, это же гениально. Майюра, надо срочно уходить. У меня появился план, как Ай, поднимить свои да налево. Вижу, как сильно бьет. Но для этого мне нужен... Оставить да, мне плотей. Я не знаю почему, но как будто идея... Постеляемся. Ну, мы, я знаю, как мы сделаем. Входите сюда. Вам что-то здесь нужно? ты так меня останешься или нет? Эй, Входите. Вам же здесь что-то нужно, правда? Так, хватит меня бить. Осенней тебя. Уходи от него, срочно. Я не могу, у меня слишком мало хакаришинского. Уходите. Спрячься от него. Интересно, куда они пойдут. не бейте майору. Не бейте майору. Она идет. Они идут. Давай, нам нужно... mm -hmm. Пока нету. Нам нужно найти Она это. пошла куда-то. А вот что они что-то там стоят. Майра, ты покажешь я, а должен... а я должен найти эту рену, крысу, рену, тихо, рену тихо. Тихо. Мне интересно, что-нибудь о чем-то. Мы чем-то общаются. Нам нужно срочно возвращаться. Я придумал, как починить камень Чурия павлина но для этого нам нужно кое-что сделать. По... Нам нужно отправляться. Позже мы найдем. Здесь бродит Рена Инфис, нам еще и надо узнать, где она. Так что Рена э, Маюра, нам надо возвращаться. Нет, мы, до... мы найдем, что мы ищем. Я, не увер... Я уверен, что это крысы уже и здесь. Майора, отправляемся. Долго не задерживаемся. Скоро ты перевоплотишься. Куда Выходим? они пошли? Они куда-то пошли. Будьте аккуратны. Куда они пошли? Майора, скоро ты ведь у, есть... есть... а, нет. Нет. у меня есть план. Только где мой шест? You Палка где моя? О, неужели... А если они снова сюда придут, и мы им тут гроб откопаем? Котоклизм. Прекрасная идея откопать гроб. Они слишком большие. слишком большой гроб будет, мистер Бак. Ты вообще путину. палишь. Это для сола. Тупая. Ту. Не знаю. Не я. Ты? Будь аккуратный, следите, чтобы если майора сюда пошла. Не за... Ботик, а у него уже идут. Нет. Посмотрите. Стой, послушай, послушай. Да. Нет, они... Э, Клад, зломайдрян, у нас стоят. Недалеко. Сработаем. Не, пока не трогайте их, нам надо, чтобы они вернулись сюда. Я щас перезаряжусь своим веном. Ля-ля-ля, тут песок. Я вот не откапываю, что я подумал, что это Мне так надо. Ну ладно. Майору побежал. Маюров. близко. Маюров пошёл. Маюров побежал в, майор побежал я, ушел. в я ушел. Так, Маюров остановишь. <связь> тупая. Что это? Как? Нет. Ну, праздник, привет, Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет, не тупая. Нам надо еще глубже сделать и закопать ее. на вот где я такому сложному крушу? Не знать. Может, вы мне еще научите, Я буду вас избивать. Привет, неудачник. А, я использовала Да, неудачник. Зачем? Мы же вам уже ничего не делаем. Мы просто хотим забрать... И... все равно там. Она тупая, она туда. От нее даже песок ломается. Вот что Плевого. значит сила. Да. Она да, там... Полностью... чудес называется, малыш. Там Браз ты, малыш. Наша теперь детонировала. Это что, об нее песок ломается. Нет. Так, спускаемся к Маюре, И отпинаем ее. Мне надоело она. Да, бак, Боже, да, да, хорошо, я хорошо. Не да, я не тебя... Пожалуйста, я... я не хочу с вами сражаться. Я пришла дать no, заодно деталью. Просьба. Давай займем твой талисман, можешь. Я тебе пришла только... Иди, теперь, блин, я праздник. Прим, <пир Picture> Примат, это король обезьян. Вот я знал, что ты это король обезьян. <пир whatever> В принципе, как, <пирает> как бы Я чувствую, а я, значит, я тебя рад. Я тебя я за тебя рад, Ты бы уже просто, брат, просто признай. Ты просто слабый неудачник, который спалит свою Это я, девочка. Помню. Если ты еще раз трансформируешься, я как не трансформировался все. Я правильно понимала, у тебя там сразу какой-то там бунт, верно? А ты сюда слышно, это моя нычка. Давай У меня есть идея. Хорошо, я не буду. Ты дурак! Ты мне даже зарядится. Зачем? Зато смотрю. Зато Подожди, с майорой не справились. Не я успела, пока, пока не отвлекались короля Абифьян. это позволит нам его на свою Так благо, я не буду трансформироваться. Я У него депрессия. Так разберемся с Бражником. Ты Именно... на. где он? Наверное, наверху. Или где? Я не знаю. Где мражник? Я его не вижу. Но он рядом с домом, Ариан. Да ты что? Ну, да. Я по домам Понятно. Я и выискиваю не, Рену Энвис, Не переживайте, я тут занят слишком важным делом. Переискиваю Рену инвиз. А где Бежит Бражник? Место, попытался удалить теперь, фазиру, теперь Бражник, это больше нету Бражника, есть только Бражник Ферти. Слушай, у тебя Я телефон, пошел по вашим стопам. Я не по вашему стопам. Я это знаю. Слава. Я тебе Оскаром похлопаю. А, да вам... Давайте ищите его, Оскар, вы. Просто я Никого? ищу те самые ингредиенты, О -о -о. которые мне нужны для починки одного предмета. Ты не найдёшь одного, одной, одной, одного книга предмета. у меня. А зачем мне книга? Мне нужна... мне нужна только жертва. Просто больше свари и покушай. Тебе будет легче. Мне отрекать. нужна жертва Я для, не могу для, для найти. Ботинки. Я ищу уже её. А мы скоро тебя ладно там я скоро найду жертву для пойму для... для своей Куми починю камень чудес и я, я не могу найти его где этот полван? <соспаливание> да я там смотрел вдруг он упал так, лиса, не озвучивайся мои как, действия. С каких пор Кан. канализация стала твоей канавой, лиса? Эх, вот именно лиса бездомная. Там, Это канализация бездомная. для всех. Туда все ходят. Моя канала. Это твои дела. А Они Моя... твоя канава. Твоя а, твоя ну... канава. Строили, значит, ее все строили, а Лиса ее к себе присуила. Да, моя канал. Да, надо. Когда... Да, Ищите, давайте, наглые. Ну, еще за то, что у вас Елена Ингес очень, очень хорошо слышно. А, я понимаю, где и когда мистер Бак находится. Так, он здесь. Я, я, я, я, я, я его агрю, давайте. Он пойдет... Стоп. Надо вылазить срочно. Ой -ой -ой. Дражды, не Скоро мы найдём, и... Надо выходить. еще все все. Надо, чтобы он выбрался. тени его туда. У -у -у. низ Аникс мне все рассказала про старые дела лисы. То есть и я так все так знаю о старых как лисы. Понятно. Точнее новых, но я старых. чтобы его столкнул кто-то. Я не Давай я сталкивай не его. Мне интересно, а у вас а, все приматы кимы? Или то каким примат? Ты офигел, я вообще-то не кимы. Да, мне... да, да, да, да. Давай, давай, давай. Как бы мне уже О, Майора все спаля, рассказала. Спаля. Туда, туда, туда. Вниз, вниз, Вол, вниз. Понятно. Я Олег. А, Олег, ну что ты тут расформировался? Почти менялся а, Все Всё, нет. Ким, а ты не хочешь прийти к нам? Ты же понимаешь, что после нет. этой миссии у тебя заберут Камень Чудес. Зато новый так же чтобы... Ой, точнее, не дадут с да, да, да, я все слышал. Будем теперь будем следить, особенно за тобой. Потому что если появятся новые герои, то будет пятьдесят процентов то, что это будешь ты. Так, все, мы его спустили. Да и что? Надо его я загнать. Уже, я уже придумал новый да, план. Да, даже да. если я здесь, даже если я здесь про проиграю, то все равно давай, свой, давай. я Давай, давай, сюда. Доберусь. Да, кстати, я чувствую, сплак, да, Ударь его, Физбери. Да. Ударь плага. Плак. Давай. Ударь Молодец. Тебя, да. больше. Больше. <связь> больше. А вот и ваша. Вот и канализация вот, потекла. Вот Слушай, Молодец. Молодец. Камамбер. Давай камамбера. еще чуть-чуть ему взорвешь. А Молодец. А, больше, больше силы, а, прожник тупое создание, а а да, я стала акваплаком, видите, как перебор моих давай, сил. Благ. А, я, давай, плак, давай, плак, давай, давай, пузырики давай, плак, мистер Бак, ой, э, мультимыш. Давайте, давайте. Мультижук. Только с одним условием. Я вам еще немного помогу, только с одним условием. Ты найдешь Альберт. Моего хранителя. Моего хранителя детка, моего помните дед. Настоящего. Ну, этого Олли. Шо с того. Ты не знал, что нельзя говорить именно о хранителей. Так, спасибо. Я Чудесный Слушай. мистер Бак Короче, мультибак, Так как обычного хранителя нету, кота. И он бунтует. Может, ты мне не одно время дашь, а потом, когда придёт хранитель Лисвана-кота, ты ему уже ты что? Я сквозь Телисвана начинаю разговаривать. Я не готов идти к инвиз. Я тогда применю катаклизм на всю жизнь. Ты что? Если ты дашь меня это инвиз, тебе не жить. Я сказал, я уничтожу весь мир. Ну, так что... Всё, всё, всё, Мне от этого слова сказать. Так, была... заткнулся. Ну так что, мультибакс, я, тебя... я его перераспитаю как раз не буду давать у меня. Я, я, сказала, я, вынесу, с вами. я нет. сказал, я вынезу из-за нецма. Нет, если мистер Богдас, мне кто Я не сказать, чтобы уничтожить вашу вселенную жалкой. Ну, я И сейчас нет. подумаю. Только попробую. Я сказал, я Мисс... сказал, мне Мисс... сказать. Говорит. Ну, смотри, Мухубак, я могу за него пока что, потом вернусь. когда не, не мне жалко вашей вселенной, но мне все равно хватит, не, хватит одного слова сказать, чтобы я забрал ваши камни чудес. Обойдетесь, вы, в, раз, все вы обломитесь, вы все обломитесь. Я сказал, не пойду никаким инвизом, не инвизом, перебизом. Я сказал, я буду разговаривать через домик Я свяжусь с вами, я свяжусь с вами, мы устраиваем путь, берегу, вранителя. Я в домене, он все не Я все философизм, я такой мистер стрипак, жук, жук, крысы и так далее, тому подобное. Глент, Ладно, Плак. У тебя будет новый владелец. Ты его шалил? Я тебя наказал. Я сказал, я уничтожу вас мир. Я расскажу. Я расскажу. Я шучу. Лиса, подойдёшь ко мне? Я перевоспитаю. Бррррр. Шучу. Где встретимся? В подвале. Позвони. Приди ко мне. И ко мне грянь, да? Удома Лечу. Удома, я потеряла я, я сказал, что стучится. Я что с тобой случится. я свет, или все расскажу, кто такой хранитель. Куда зайти? М. Там. Тупой. А? Иди отсюда. Я Давай, давай. Давай. Чес смеешься, девушка, вот, талисман, давай. Я уже на доме Адриана, как ты и сказал. Да, сейчас... И и я Чего? его, если он не трансформируется. Он придет только попробуй, только попробуй, только попробуй. Прощай, нет. Нет, нет, только, попробуй только попробуй, Я сказал. А как тебе это? это... <связывая> <связывая> а я могу рассказать тогда я не буду, тогда пузырьки. Тебя советую просто, ты я покормить. Кор... Берем и закормим меня. Я его это... буду каждый день как кормить, кормить чем чьи... Нет. Только попробуй. Я сказала, все узнают, а я все узнаю. Я им... Я... нет. Да-да. Пока. Нет. Я сказал, как это не. Он мне нужен. Все, давай. Пока. Какое спокойствие. На. Умирал. Все. Короче, прощай. Свяжемся. Свяжемся позже. <свисту> пора... <свисту> бедный да, когда он успокоится, встретимся. Все, а, а, а, прощайте. Я уже не могу <свисту> говорить, но я всё Встретимся слышу. в доме и потом в каком-нибудь. Я там, тебе талисман. Вижу, в доме Али. Суперкота. Мне? <свисту> Рука в одном месте. Нет. Приём, в доме Али. Ну хорошо, сейчас перенесу. Кто ошарил там? Я как бы любой момент могу Фу, выйти. У вас заходи через контроля, дверь, а через окно. Там у него может принести то, чтобы всем миром Я расскажу то, что ты ответил. Я расскажу то, что ты на хайни, волк, Я в жду. Всё. Плак. Надо прощаться. Только попробуй, я сказал. Всё за это, что отряд. Я попрошу Тики пожаловать, я Тики пожалую, стики, Тики тебе голову отрежет. У нас стики ментальная связь, мы понимаем друг друга через телепатию. Я сказал, что кота из лапы кому-нибудь другому. Будет всю жизнь существовать только один суперкот, и этот суперкот а... Так, сейчас я приду, подожди. Я, я, расскажу, я а, Дэна. то, что Да, давай. попробуй. Прощай. сказал Эй, я пошутил, сюда дал. Ладно, шутка. Иди, трансформируйся. Достань, плака, мне интересно, о чем будет говорить. Пошли. Так ушл.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 Потом, потом видишь, да? Конечно. Штишься. Все мне пройти. Да Кого ты знаешь? Ничего не знаешь, дед? Вот. Ничего не знаю. Баник придет, У -у -у. тебе по ну, да. А я че, разве что сказал такое? Ты знаешь ничего ты тупой. Ну отсюда. Куда вы? Шип... Я сказал, вали, тупой наглый. Слушай, призови меня, пожалуйста, еще раз. Лака. У тебя в комнате только. Лак, что с тобой происходит? Будешь так надо мной издеваться? Всё. Я запрещу тебя трансформировать? Ты мне я можешь. Не можешь. Всё, пока. Смогу, ты Чтоб ты заткнулся навсегда, мне придётся сделать это. Нет, стой, мне нужно просто покормить. Меня вкусно покормить, я кушать. Э? Ой, всё хорошо, пока. Неужели заткнулся, пойду спать? О, шоу, врач, будешь мистер Бак, приём, да? Можно да, могу дать тебе. Пойдем Я сам жил, я и проснуться могу Извините ну,